Идеальный вариант был бы для Грузии и для Украины оставаться нейтральными странами и иметь хорошие и дружеские отношения с Россией. Россия никогда не будет вводить войска на Украину. Но если, если кто-то попытается Украину втянуть в НАТО и население выступит против, а над ними будут издеваться, если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, мы защитим эти города. Вот простой пример. Если в Польше будут Опять установлены динам. ракеты, направленные да, на, в сторону России, то у России будет право уничтожить эти ракеты и все, что с ними связано. А почему а а у России есть такое право? Потому что это угроза безопасности России. Ага. У России есть концепция национальной безопасности. Там четко написано, весь мир знает, что в случае угрозы для России в любой точке планеты... Мы имеем полное право нанести превентивный удар, в том числе с использованием ядерного оружия. Не угрожайте России.